Всем привет! В этом видео попробую рассказать историю по постройке дома, ну самое начало ну и до того момента, до которого я дошел сейчас. Вот в этом месте был приобретен участок. Дело уже было поздней осенью, поэтому решили выкопать яму для фундамента, купить блоки фбс, поставить в эту яму и начать оформлять недострой. Мы выкопали ямы под столбики, установили столбы и начали потихоньку загораживать забор. После того, как закончили с забором, уже была глубокая зима и работы на участке не было никакой. Ну, То есть не было возможным что-либо делать. Мы начали искать проект. Перерыли целую кучу интернета. Так как фундамент заложили 10 на 10, искали проект дома конкретно под данные размеры. К концу зимы мы определились... С данным проектом, который вы видите сейчас на экране, стали продолжать строительство дома дальше. Подкопили денег и купили материал. Когда наступила весна, установили опалубку и залили армопояс. Не обошлось, конечно, и без происшествий. Чуть-чуть тут подмяли, чуть-чуть там Начали укладывать первый ряд, проармировали, потом второй, потом третий. Ну, смысл, как укладывали, рассказывать не буду, все можно посмотреть в YouTube. Ряд за рядом выкладывали стены, копили деньги, покупали материал, разгружали, опять строили, опять копили, клали, выкладывали стены, строили скопили деньги и так далее до бесконечности. И вот настал момент армопояса. Цемент, бетон и все это наверх. Очень тяжкая работа. После чего последовала крыша и отсыпка пола.